как новичку заработать 2500 евро на итальянском сайте. Приветствую вас на страницах моего блога. Кто на моем сайте впервые, давайте знакомиться. Меня зовут Виктория Новак. Более двух лет на своем блоге я публикую только проверенные и 100% рабочие способы заработка в интернете. И как всегда всей информацией я делюсь абсолютно бесплатно. В этом обзоре я познакомлю вас с итальянским сайтом, на котором платит по 3-6 евро за просмотр одной рекламы. Сайт называется Smart Italian Books, или сокращенно C books Я тестировал его около 6 месяцев, и с уверенностью могу сказать, что это один из лучших европейских сайтов по заработку. Заработанные деньги я вывожу через день, когда на счету собирается 100 евро. Средний дневной заработок составляет не менее 50 евро. Иногда... В период акций и бонусов за один день можно заработать около 100 евро. На первый взгляд сайт выглядит довольно скромно, но платит вполне прилично. И самое главное, что выплаты с этого сайта на мой Яндекс кошелек поступают моментально. Сайт имеет две версии, итальянскую и русскую. Выбираем русский, вводим регистрационные данные, обязательно указываем свой регион и нажимаем зарегистрироваться. Я регистрироваться не буду, а просто войду в свой аккаунт. В личном кабинете отображается статистика вашего заработка. За время тестирования этого сайта я заработала и вывела 12 158 евро. А эти 330 евро я заработала за последнюю неделю. Обычно я заказываю выплату через день, но в этот раз я специально их не выводила, чтобы показать вам, что сайт действительно выплачивает большие суммы денег. В принципе, для европейского сайта по заработку 300-500 евро – это копейки. Вот в этой графе отображается заработок за текущий день. Давайте посмотрим, как это работает. Нажимаем «Начать заработок». Запускается реклама с таймером. Ждем окончания таймера. Таймер истек, и появилась кнопка «Продолжить заработок». Нажимаем ее. Таким образом, мы только что заработали 3 евро. Баланс увеличился и стал 333 евро. Дождемся окончания следующего рекламного ролика, чтобы получить еще 3 евро. Это занимает буквально несколько секунд. Осталось 5 секунд. Отлично! Нажимаем кнопку «Продолжить заработок» и получаем еще 3 евро. И вот, я уже заработала 6 евро. И общий баланс для вывода составил 336 евро. Как видите, зарабатывать на Сибокс очень легко. Вы и сами сможете повторить эти действия и заработать приличную сумму денег. Чтобы не затягивать съемку, я сейчас просмотрю еще несколько реклам, а затем покажу вам, как выводить деньги. Итак, я вернулась, я посмотрела еще порядка 15 реклам, и на балансе у меня уже 387 евро. Сегодня за несколько минут просмотра рекламы на балансе прибавилось 57 евро. Досмотрим последнюю рекламу и перейдем к самому приятному, к выводу денег. Жмем на кнопку Вывести средства. Здесь выбираем способ вывода денег. Можно выводить на банковскую карту на Kiwi кошелек, Payer, Яндекс.Деньги или WebMoney. Я вывожу на Яндекс кошелек. В нижнее поле нужно вписать номер банковской карты или кошелька, куда вы вводите. Я скопирую его из своего кабинета Яндекс.Денег. Переходим. Копируем. Кстати, это история моих выплат. Заработок Сибукса я вывожу через день. Как видите, Сибукс регулярно выплачивает заработанные деньги. 4 августа пришли деньги, 2 августа, 31 июля, 29, 27, 25, 23, 21 июля и так далее. Курс евро, а также количество просмотренных реклам, бывает разное. Поэтому суммы бывают разные – от 7 до 7,5 тысяч рублей. И что очень важно, выплаты Сивукса приходят в течение одной минуты. Давайте вернемся на сайт. Вставляю номер своего кошелька. Нажимаю «Вывести заработок». Вывод осуществлен. 390 евро отправлено. Сейчас проверим баланс в Яндекс Кошельке. Так. У меня сейчас на счету 14 758 рублей. Подождем чуть-чуть и обновим страницу. Все, деньги пришли. Новая операция. Поступила 27 573 рубля. Теперь в кошельке уже 42 331 рубль. Деньги зарабатываются очень быстро. Сайт платит. Этот источник дохода для многих может стать палочкой-выручалочкой. Ведь усилий нужно совсем мало, а в результате вы получаете хороший доход европейского уровня. Smart Italian Box – это надежный и честный заработок. Всего доброго и хороших вам заработков!